Всем привет! Я снова выбрался на рыбалку. Погода сегодня такая сложная, ветер очень сильный, по прогнозу там 26 километров в час. Специально выбрал такое место, чтобы ну, хоть как-то было слышно камеру, потому что ну, ветер очень сильно шумит. Вот я стал так за камышом, за куточкой. Вот, буду ловить вот здесь, вон туда буду закармливать и будем ловиться. Так, смотрите, из прикормки сегодня использую смесь э, гороха, дробленного, отварного, потом перловка и пшеничная каша. Вот так это выглядит. Вот. И буду еще сюда добавлять вот такую прикормку от фирмы Фанатик. Бомба донная. Ловить буду на червя и на опарыша. Удочку буду использовать, свою четырехметровую поплавочную, поплавок 5,5 грамм, крючок, если не ошибаюсь, восьмой номер. Сделал такой побольше, ну, чтобы чисто на карася, потому что это мелочь, не хочется тягать. Вот. Сейчас буду закармливать и потом, если будет что-то интересное, конечно я же я включусь, смотрим. Ну, глубина то небольшая, наверное, сантиметров 60. Уже закинулся, ну и будем ждать первой поклевки. Если, конечно, будет клев плохой, то буду, конечно, выходить на открытую воду в прошлый раз. Я здесь, кстати, недалеко стоял прошлый раз и ловился очень хороший крупный карась. Сменил место, потому что там что-то клево вообще не было. К тому же еще и пошел дождь. Мне было там некомфортно, в принципе, рыбачить. Ну, думаю, с меню какая разница. Все равно клёва нет. Надо менять место. Вот перешел сюда. Здесь закинул и даже без прикормки сразу вытащил карасика. Карасик небольшой, чуть больше ладошки и после него еще теляпия. Но теляпию я, конечно, ненавижу. Многие называют ее солнечный окунь. Просто дико заглатывает наживку и тяжело потом ее достать, то есть приходится там вырывать прям с глотки у нее. Ну и соответственно сбивает сразу червяя парыша. Поэтому попробую здесь порыбачить. Если нет, тоже буду передвигаться и искать все-таки рыбу. Вот это, о чем я говорил, вот это теляпия, дикая рыба. Выпускаем, конечно, мне нафиг на не нужно. Она, в принципе, вкусная, но если бы она была хотя бы грамм по двести, а не вот такая мелочь, было бы другое дело. Опять что-то долбит наживку, но скорее всего, что теляпия. Карась так не играет с поплавком. Ох, ребята, карасик. Карасик, хороший карасик. Вот так вот. Отогнал, видно он все-таки эту теляпию. Смотрите, какой красавчик, а? Хорошая ладошка. Уверенная ладошка. Ну, это мне уже нравится. Второй карасик. Первый, кстати, был такого же размера. то что ж такое, успокойся, все уже, ты уже в лодке. Никуда ты не денешься. Бойкий. Не хочет идти в садок. Но придется. Второй карась есть. Я немножко поиграл за глубиной. То есть чуть-чуть ее уменьшил, сантиметров на 10. Там видно внизу трава. И когда до самого дна, то видно наживка проваливается в траву. Она хоть и небольшая, но карась ее не может найти. А так немножко над травой видно, он находится, червяк. Карась его видит и очень охотно даже берет. Докормил это место. Потому что если карась есть, а он, в принципе, есть, я так понимаю, недалеко где-то стоит, может быть, в кувшинках, чтобы он обратно вышел на это место. Конечно, плохо, что ветер, лодку болтает туда-сюда. Не очень комфортная рыбалка. Посмотрим, может, немножко поменяется ветер, либо утихнет. Тогда будет вообще все супер. Иди сюда. Вот такой. Ох, смотрите, какой красивый. Вот, смотрите, какой. Красивый, желтый такой, бронзовый карасик. Где такие серебристые, это тут реально, не знаю, как золотой карась. Очень красивый. Красавец. Ну, ладошка, стандартная ладошка ветер такой сильный, что сорвал меня с моих кувшинок. Я за листья кувшины прицепился, оторвал он нахрен. И как понесло меня, пришлось обратно возвращаться. В общем, нашумело на том месте, где у меня закормлено. Я думаю, сейчас пока клев прекратится какое-то время. Да, но по такому ветру ловить, конечно, блин, это мучение. Давай, давай, вылаживай, вылаживай. поклевочка, ребята. Такая приятная поклевка. О, понятно. Не какой-то не карасик, это долбаная теляпия. И вот то, что я вам говорил, захватывает. Видите, как полностью в пасть ушло. Блин. И все, сейчас буду выдирать. Он аж в жабрах. Крючок аж в жабрах. Ребята, вам видно? Вон он. Сапля или айс, я не знаю, кто это летит. Красиво, конечно. Ой, так классно, когда ветер затихает. Иди сюда. О, хорошо стартует. Карасик. Видели, как повел? Не классический выложил, а взял и повел. Вот такой. Небольшой, ладошка. Но красивый приятный поупирался да сегодня кстати рыбаков мало видно побоялись ветра дождя но я честно говоря рыбалкой доволен неожиданно кстати думал что да действительно будет трудная рыбалка но она в принципе и так трудная все-таки сидеть когда тебе ветер блин, в спину дует и лодку водит туда-сюда не самое приятное занятие, особенно когда дождь сорвался, но сейчас я очень доволен. Так да, что ж такое? Блин, всего червя съел, только наживил, буквально несколько секунд и все. Такое ощущение, что там теляпия опять, блин, живет его, что карась так не может его быстро пустить, вон, все, пустой кучок. Ребят, и 20 секунд не пришло, как он просто схавывался его червя. Так. Это у нас как Не знаю, может сейчас поменяю глубину попробую действительно красноперку половить, что-то карась притих уже на минут 20 клево нет я уже и насадки менял и перловку чистую ставил думаю ну мало ли но пока ничего вот красноперка взяла о карасик не все-таки рыбка подошла ну, я закормил, конечно, место. Может просто то, что когда закармливал, немного распугал ее. Вот такой стандартная ладошка карась. <coughs> Может когда закармливал, немного распугал ее, поэтому клев прекратился. Ну, вот уже две подряд вытащил Но рыба берется исключительно на червя. То есть если есть червь. Она берет, если червя нет, она не берет. Красноперка не дает опуститься на дно. Ну, неплохая такая, хорошая красноперочка. Не дается червю опуститься на дно, чтобы там карась ее брал. Видно в момент, когда она тонет, ее червя оббивают. Ну, тяжелая рыбалка, конечно, сегодня. О, смотрите, какой карась красивый. Вот, реально бронзовый. Смотрите, какой небольшой, но очень-очень красивый. Он аж, не знаю, переливается. Такое ощущение, что у него смешение идет может золотого карася может даже э, как его блин забыл ребят линя во люди с линьком да цвет такой опять одеваем кусочками потому что когда я на саже пробиваю в нескольких местах червя его сметают просто моментально Поэтому если только карась, то в принципе можно надевать в нескольких местах червя. Если же там несколько видов рыб, то лучше надевать кусочками, тогда не так сбивают. Сразу поклевка. была чисто карасиная, выложила в угловок. какая красивая краснопер, а? Ну вообще супер просто. Ну вот такую, блин, я бы, наверное, сейчас хотел ловить. Сейчас, если еще одна попадется, наверное, буду менять глубину, чтобы краснопер брала, а не карась. Ну вот если вот такая будет, я буду очень доволен. Клевка называется была чистая красноперская. Красноперка клетка как карась, красская красноперка. Вот такой маленький. Сегодня погода чудит, рыба чудит. красная смотрите ребят какая красивая ух вот это мне уже нравится Ха -ха. какая красота вот это да вот это уже рыбка красавица я кстати знаете что делать вот у меня есть старая парыш, который уже вот такой видите надел и на мое удивление красноперка просто мгновенно практически взяла его взял карась и самое интересное что было в пол воды практически симпатичный хороший карась и взял на опарыша живого на опарыша уже как куколка и вот такой красивый карась. Сейчас еще раз попробую сделать такой же вариант. Блин, пипец, ветер, конечно, просто жесть. Встать в лодке просто нельзя, потому что тебе сразу как парус начинает сносить. Погода меняется просто дико. То шквальный ветер, то вылазит солнышко, то опять оно заходит тучи, но это просто какой-то пипец. И рыба с этих клюет просто непонятно. Красноперка берется со дна, карася я взял в пол воды. Но все наоборот сегодня. Рыбалка, конечно, очень интересная. Тяжелая, но очень интересная. Ребят, уже поймал, не ну, снимал на камеру несколько карасиков. Вот перед этим был побольше, чем этот. Но рыба клюет очень... Осторожно и неохотно. Блин, крючок оборвала. Вот в то место, где я ловлю, видно травы нанесло, потому что глубину вроде уменьшилась, равно видите, куповок стоит неровно. Одноклоном. 15, наверное, травы нанесло. Сход, ребята, сход. Это был карась и карась довольно неплохой, судя по тому, он как выбирался. Просто не засек его. что-то хорошее! Ой, какой хороший карась! Иди сюда. Опа, опа, опа, опа. Фух. Аж немножко подзапутал мне снасть. Нормально. О, ну вот смотрите. Ну вот этот же приятный. Наверное, на сегодня один из самых больших. Вот такой красивый. Водил, водил, смыкал, ну такой красивый карась. Да, червь на весь золото, ребят. Поэтому всегда берите чуть больше, а то, блин, рыбалка ж. Если она пойдет, потом обидно будет уходить, потому что нет просто наживки. сразу начинает играть. Есть, есть, ребят, карась. Ох ты елки, блин, прям по носу мне дал. Надо его сейчас посмотреть, может на камеру там капля попала. Сейчас уберу. Еще один. Ну, стайка стоит, кидаю в одно и то же место и практически моментально поклевки. Вот такой ладошечный карась. Но ловил ее уже сегодня немало, так хочу сказать. Это было сразу понятно, что это красноперка. Сразу раз и повела. Такая небольшая. Ну, блин, какие же красивые, ребят. Но вот с этим нельзя не согласиться, я думаю что красноперка, наверное, одна из самых красивых рыбок. Да и мыть ее, в принципе, приятно, когда она очень крупная. Она тоже хорошо упирается. Опять. Опять кто-то есть. Это карасик. Моя прикормка однозначно нравится. Как я уже сказал, у меня здесь горох, перловка, пшеничная каша и сухая прикормка покупная «Фанатик». Мэмор» как-то так называется. Но запах у нее, конечно, очень приятный, очень вкусный. Как я уже говорил, либо как вафли «Артек», либо как кофе с молоком. сюда Ах, какой сход какой сход <с> ну ничего каждая рыба должна иметь шанс сойти вот это был тот же случай Ну что зато клевал красиво мне понравился Думаю, блин ну червя немного осталось но уже если на него клюет уже до ловлю до да поеду домой только что он перловку, и опарыш цеплял, но ну, все равно глухо. Рыба подходит, там что-то тыкает в них, но не берет. Поэтому будем ловить на червя. Сколько еще слоем, столько слоем. Сегодня и так рыбалка была очень хорошая, мне она понравилась. Сейчас еще поймаем несколько карасей и домой. Ох, хорошенький карасик. Да что ж такое? Ребята, блин, ну это просто пипец какой-то. За сегодня третий сход и прям под лодкой. Вроде что зацепил нормально. И крючок острый, что за.. Что за ерунда? Фу. Да, обидно. Столько сходов сегодня. Блин, <смех> это всегда. Крупного выпускаешь а мелкого поднимаешь. Лучше было бы наоборот. Вот такой. Вот это неплохой карась. Которую можно там смело брать, солить, жарить. Ну или отпускать, кому как нравится. Червин. У меня осталось три червяка всего. И они все норовят, забежали только что он в прикормку их кинул а сейчас банки тяжелее их доставать и они пытались избежать и я им не дал вот такая мелюзга остался у меня последний червь Сейчас мы его будем использовать и собираться домой. Вот так. И тоже хитрец. Чуть-чуть так приподнял. И все, и стоит. И не двигается. Но я его раскусил. Вот такой красивый карась. Я понимаю, что уже, конечно, наживки нет, надо собираться, но, блин, так хочется еще на рыбалке побыть. Но завтра или послезавтра обязательно еще выберусь. Все, ребят, это последний кусочек червя. Честно говоря, мне никогда такого не было, чтобы черви на рыбалке закончились. Но первый раз надо ехать домой. Оно достаточно. Сейчас я пробую еще одного последнего поймать, либо караса, либо красноперку. Потом обязательно вам покажу свой лов. Поэтому досмотрите до конца, не переключайтесь. Карасик попался под конец. Поводил так. Я немножко кайфанул. Небольшой ладошка. Но я получил свою дозу. удовольствия. Сегодня рыбалка была очень тяжелая. Пришлось бороться со стихией. С ветром. Ветер достаточно сильный. 26 километров в час, может даже сейчас еще больше стало, потому что с утра был потише, если честно. Но рыбалка я доволен. Сегодня был и карась, и красноперка, и теляпия, которая сначала, конечно, задалбливала. Но в итоге все закончилось хорошо. Сейчас я вам покажу обязательно свой лов. Я решил именно показать все-таки свое лицо под конец, а не просто голосом говорить. Рыбалкой доволен, насладился природой, насладился рыбой, борьбой с рыбой, борьбой со стихией, с ветром. Завтра, думаю, будет лучше, поэтому обязательно постараюсь завтра либо послезавтра выйти на рыбалку еще. Но я, честно говоря, доволен. Я думаю, вам понравится. Единственное, конечно, череп закончился. Вот это вот. Я когда-то так лоханулся с ним. Ну, вот мой сегодняшний улов. Килограмма 4 точно есть. Может, даже чуть больше. В общем, вот что сегодня удалось наловить. Рыбалкой я доволен. Рыба красивая. Рыба есть. Ну что, до новых встреч, ребята. Кто не подписался, подписываемся на канал. Если понравилось, ставим лайк. Все, пока-пока.